стой стой не бойся ну, привет. привет на дороге привет. нормально ты я, я надеюсь не ни информатор, ни информатор никакой не нас слой, сейчас не придут не, не, убьют, не там убьют, там убьют там твои друзья какие-нибудь не залутанные нет нет нет нет. Да, не то точно, <свят> точно нет точно нет. Какой у тебя ничего Да, точно, точно. Какой никой? Ник? Я катер. Понятно. Понятно. Ну Покажи мы тебя ну, не убиваем, опусти, опусти. Опусти руки упусти, и забери свой лут. Ты самоубиваться убиваться собрался, собрался, собрался или решил или полутать? Решил полутать? Я полутать хочу. Что ты хочешь? Ты хочешь? На тебе. Я полутать -то хочу. Понимаете? На тебе бинокль. Что -то Ой, спасибо, спасибо. Поесть. Возьми, стой, возьми, стой. Стой. Вот, вот, вот, поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Поесть. Б-2, бульба бульба. О, помните, тобой на эпике играли. Да, да, да, да, да. Ну, да, да, да, да, да, да,